Микромир внутри нас создает достаточную мотивацию для заботы о здоровье. В 2005 году Номелевская премия по физиологии и медицине была выдана Барри Маршаллу и его коллеге Робину Уоррену. Они получили ее за очень важную и интересную работу. Влияние бактерии Helicobacter pylori на возникновение гастрита и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Так называется их работа. Самое важное, что было открыто. Есть бактерии, спокойно живущие в желудке. Кислота им не мешает. У этих бактерий есть механизм защиты от кислоты. Эти бактерии провоцируют воспаление, язвы и рак. Это самое неприятное про Он, к сожалению, может провоцировать рак. И еще крайне неприятное. Носителями хеликобактера является большинство взрослых людей. Заразиться можно легко и просто. Процесс избавления эрадикации от хеликобактера занимает определенное время и требует определенных усилий. Маастрихт – уютный красивый город, однажды выбранный для проведения конференции гастроэнтерологов. Так появился протокол Маастрихт-1, а точнее рекомендации по применению лекарств под названием Маастрихт-1. Затем прошло еще несколько конференций, на которых рекомендации дополнялись. Уже принят протокол Мастрихт 5. Википедия сообщает такое. Консенсусом Мастрихт 2 было определено, что ни одна из схем эрадикации хеликобактер пилори не дает гарантии уничтожения инфекции. Инфекция хеликобактер пилори является инфекционным заболеванием, независимо от клинических симптомов и осложнений. Хеликобактер пилори является основным этиологическим фактором рака желудка, который можно предотвратить ранней эрадикации до появления метаплазии и атрофии. Что нужно знать всем об этой инфекции? Она приспосабливается к лекарствам. Ученые всего мира заявляют о резистентности бактерий. Бактерий вообще и хеликобактер в частности. Антибиотики и другие лекарства не убивают бактерии. Выжившие бактерии приспосабливаются. Они передают своему потомству гены устойчивости к антибиотикам. Ученые доказали, что хеликобактер пилори провоцирует рак. Канцерогенность этой инфекции, ее вездесущность, инфицирование большей части населения планеты, возможность уклонения бактерий от действия лекарств. Даже при высокой эффективности лечения есть высокий шанс быстрого повторного заражения. Канцерогенность хеликобактера Филори как основной аргумент в поиске помощи. Что можно использовать чаще, чем схемы эрадикации Мастрихт? Что безопаснее антибиотиков? Что эффективно и проверено временем? Серебро, испытанное тысячелетиями, доказано эффективное, Безопасное. Американская компания NSP производит коллоидное серебро. Серебро NSP востребованный продукт во всем мире. Миллионы потребителей доверяют компании NSP. У NSP безупречная репутация лучшего по качеству производителя. Компания NSP более 50 лет служит человечеству. Как серебро воздействует на бактерии? Как серебро воздействует на вирусы? Как серебро воздействует на грибки? В теле человека есть естественные барьеры. Кожа, слизистые оболочки органов дыхания, пищеварения, мочевыводящие пути и половая система. Все естественные барьеры покрыты микрофлорой. Логично, что в слизистых оболочках и коже есть мощная иммунная защита. Защитное серебро, НСП. Этот продукт обладает сильными антисептическими и антибактериальными свойствами. Серебро в этом продукте представлено очень мелкими частицами, что повышает его эффективность. Защитное серебро имеет широкий спектр противомикробного действия. Концентрация серебра в продукте указана. Статья об антибактериальной активности коллоидного серебра против грамм негативных и грамм позитивных бактерий. Серебро проявляет высокую бактерицидную активность как по отношению к аэробным и анаэробным микроорганизмам, в том числе к разновидностям устойчивым к антибиотикам, так и к некоторым вирусам и грибам. Исследования показали, что чувствительность разных патогенных и непатогенных организмов к серебру не одинакова. Патогенная микрофлора намного более чувствительна к ионам серебра, чем непатогенная. Поэтому серебро действует избирательно, в большей степени уничтожая вредные микроорганизмы. Пептидогликаны являются составной частью мембран бактерий грам-позитивных и грам-негативных. Механизм действия серебра на микробную клетку заключается в том, что ионы серебра поглощаются клеточной оболочкой микроба. В результате клетка остается жизнеспособной, но нарушаются некоторые ее функции. Например, деление. Так проявляется бактериостатический эффект серебра. Спектр противомикробного действия серебра значительно шире многих антибиотиков и сульфаниламидов. Серебро обладает более мощным антимикробным эффектом, чем пеницидин, биомицин и другие антибиотики. Серебро оказывает губительное действие на штаммы Бактерии, устойчивые к антибиотикам. Доказано, что ионы серебра оказывают различные прочие микробное действия. От бактерицидного, это способность убить микробы, до бактериостатического, способность препятствовать размножению микробов. Очень важно, что при этом ионы серебра безвредны для клеток организма человека, в отличие от клеток микроорганизмов. Научная статья, в которой дается объяснение антибактериальных свойств и механизма бактерицидного действия наночастиц и ионов серебра. Цитируется научная статья, в которой дается объяснение. Антибактериальные свойства и механизм бактерицидного действия наночастиц ионов серебра. И точкой приложения у грамм позитивных и грамм негативных бактерий являются пептидогликаны. Пептидогликаны. Их нет в клетках тела человека. Серебро помогает бороться с инфекцией. При этом оно не затрагивает клетки тела человека. Пептидогликаны в грамм-позитивных бактериях. Пептидогликаны в составе грамм-негативных клеточных стенок. Бактерицидный эффект серебра ⁇ это гибель бактерий. Бактериостатический эффект серебра, бактерии перестают размножаться. Грибковая микрофлора. Серебро способно подавлять рост грибков. Это доказано экспериментально. Серебро уже входит в целый ряд средств, помогающих бороться с грибковыми инфекциями у растений. Известны широко применяются антисептики на основе серебра для использования людьми. Цитируется научная статья «Антимикотическая активность серебра». Это означает противогрибковое. Растворы наночастиц серебра проявили фунгицидную, то есть убивающую грибки, активность в отношении кандид. Это означает, что серебро убивает грибки кандида. Кстати, вы можете найти информацию в открытых источниках. Сколько людей страдают от кандидоза? Серебро и вирусы. Мы все знаем, что создание огромного количества вирусов происходит внутри клеток инфицированного организма. При гриппе, например, мы сами производим огромное количество копий вирусов. Как серебро помогает остановить этот процесс? Ионы серебра блокируют ферменты, участвующие в синтезе новых вирусов. Местное применение серебра, например, капли в нос, именно в самом начале заболевания может прервать или затормозить развитие инфекционного процесса. Отзывы о серебре. Люблю этот продукт очень сильно. Работает мощно. Это реально работает. Великолепно для иммунной системы. Отлично. Я начала принимать серебро во время болезни. Три раза в день и в течение дня чувствую себя прекрасно. Все эти продукты НСП великолепны. Они никогда не подводят. Это лучшее серебро. Я люблю его. Никогда не уезжаю из дома без него. Реально помогает, особенно в самом начале, в симптомов. С чем применять серебро? Конечно, с хлорофилом. Хлорофил – это репарант, цитопротектор, антиоксидант. Он снижает воспаление, успокаивает раздраженную слизистую оболочку и заживляет. С чем еще применять серебро? Конечно, и логично, с полезной микрофлорой. Пробиотик 11, бациллос коагуланс, бифидофилус хлорофорс. На нашем канале в YouTube уже есть видео про эти продукты. Смысл такого сочетания продуктов понятен. Серебро или убивает, или блокирует размножение патогенной микрофлоры. Хлорофилл заживляет дефекты слизистой, оболочки снимает воспаление. Полезная микрофлора заселяет очищенные серебром территории. Ушла плохая микрофлора, пришла хорошая. Как комбинировать эти продукты? Серебро натощак утром в столовую ложку 10 дней в месяц. Хлорофилл через 15 минут после серебра. Столовую ложку можно со стаканом теплой воды. Полезная микрофлора на завтрак. Одну капсулу одного из трех продуктов. На спи с полезной микрофлорой. В дни, когда нет приема серебра. Хлорофилл за 15 минут до завтрака. Столовую ложку можно со стаканом теплой воды. Полезная микрофлора на завтрак. Одну капсулу одного из трех продуктов. На спи, содержащую полезную микрофлору. Кстати, этот механизм оздоровления относится не только к желудку и не только по отношению к хеликобактер пилори. Вся ротовая полость, включая десные зубы, верхние дыхательные пути, верхняя часть системы пищеварения – это органы, непосредственно контактирующие с серебром. Снижение общей инфекционной нагрузки – это касается всего организма. Ограничение. Серебро и носки не позиционируется как лекарственное средство или лечение. Это сапплинант. Цель приема серебра – всего лишь оздоровление, не лечение. Ни в каком случае не замена антибиотикам в случае бактериальной ангины, например. Серебро может дополнить основной план лечения. Цель приема серебра – всего лишь оздоровление. А что означает регулярный профилактический прием серебра? В точке, которую поставили карандашом на бумаге, умещается четверть миллиона бактерий. 250 тысяч бактерий в маленькой точке. А сколько их в ротовой полости? Сколько их в кишечнике? Эти великие ученые объяснили, как хеликобактер провоцирует рак. Микромир огромен. Мы можем защищаться от него натуральными средствами. Серебро, хлорофилл, и три варианта продуктов с полезной микрофлорой. Ваша мощная защита и профилактика. Серебро НСП в Европе сертифицировано как косметическое средство. Пожалуйста, на сайте НСП в Европе найдите серебро в теме косметика. Этот способ применения серебра, хлорофилы и полезной микрофлоры натурален, безопасен и очень прост. Вы можете применять его для профилактики сезонных простуд. Это отличная поддержка в любое время года. Здоровья вам и вашим близким!